здравствуйте мы продолжаем знакомиться со структурой программ на языке программирования паскаль версия Pascal abc.net мы рассмотрели последовательные алгоритмы как реализуются в паскале ветвящиеся алгоритмы как реализуются с помощью оператора условного if then -in. Давайте рассмотрим, как образуются циклические операторы. Для этого будем использовать несколько программ, чтобы не писать их. Ну, Давайте начнем, например, с программы Concentric. Вот, пожалуйста, эта программа. Вот у нас опять идет значит, заголовок программы и Тела программы. Программа называется концентрик, то есть она будет у нас, соответственно, вот вы видите, раз подключен модуль графического редактора, она будет рисовать э, что-то. Ну, по, судя по названию, что-то концентрическое. Скорее всего, мы можем посмотреть вот чуть дальше. Мы видим, что она будет рисовать, что у нас окружность. Окружности, давайте посмотрим. Начинается, значит, оператором begin, заканчивается оператором end тела программы вот введена переменная и эта переменная у нас будет использоваться вот здесь вот в этом самом цикле. Цикл идет от 1 до 10, вот мы значит, эту переменную инициализируем значением 1 и входим в цикл. После этого что происходит? Он строит значит, в окне, вот задает окно, до этого при этом операторы вот задают окно размеры и задают стиль рисования. значит ну, вот здесь написано в комментарии, строится 10 окружностей с радиусами от 20 до 200. То есть вот в окне размером 200 на 200 квадрат он строит, значит и сначала один, значит это будет 20, построит первую окружность, пройдет до цикла, выполнено условие, условие, что и достигло значения больше 10. Нет, это один не больше десяти, он возвращается в цикл, меняет при этом переменную цикла на единицу, автоматически увеличивает. Двойка становится, чертит окружность радиуса 20 и так далее. 40, то есть 2 умножить на 40, потом он начертит ее, значит, радиуса 60, 80 и так далее. Давайте запустим и посмотрим, что ли мы получаем, что ожидаем. Да, вот, пожалуйста квадрат 200 на 200 и вот у нас, э, пожалуйста, вот такое рисование идет 20, нет сколько здесь, 10 окружностей, да, 10 окружностей с шагом 20, от 20 до 200. Мы можем поменять, конечно же, какую-либо структуру, например, давайте вот увеличим вот этот параметр 800 это мы остановим программу и заново строим. вот видите у нас значит увеличилась в два раза вот эта величина можем поменять обе величины соответственно 800 и 800 ну давайте это сделаем 600 можем поменять например точку расположения 200 200 а это пускай будет ну например 300 а это оставим 200 и запустим снова длина исполнения вы видите сместилось вот у нас 600 и 800 значит по ширине сместилось из точки 200 вот здесь центр в точку 300 центр каждой окружности вот этой концентрической и так далее мы можем вот так менять параметры можем использовать вместо циркл например ректангл Но надо будет задавать соответственно большее количество значит переменных ну, вот так мы используем значит, цикл. В данном случае цикл от 1 до 10. Давайте посмотрим, теперь мы эту программу изменяли. Ну Давайте ее с... не будем сохранять измененную. Давайте откроем следующую программу, например, Concentric 2. Эту давайте мы закроем. Не надо сохранять изменения. Вот у нас, пожалуйста, еще одна программа. Опять все то же самое. Заголовок, тело программы. Вы видите, здесь у нас уже, обратите внимание, два оператора begin, причем если первый, с которого начинается тело программы, заканчивается с точкой, end с точкой, то есть он заканчивает всю программу, то внутренний блок операторов, который начинается вот этим, с этого ключевого слова и заканчивается вот этим, вы видите, end здесь заканчивается, закрывается точкой с запятой. Ну вот мы опять вызываем модуль графический, то есть он опять чертит окружности. Вот здесь мы видим циркл, то есть он выполняет окружность. Видите, опять шаг здесь 10, уже, а не 20. Но здесь мы видим, что переменная цикла, вот эта переменная цикла, и здесь уже и цикл используется, она не только меняет радиус, как и в предыдущем примере, но она еще используется где? В set brush color это настройка цвета. Кисти. то есть rgb нотация она меняет вот здесь вот э, цвет оттенок цвета r это red red green blue то есть она меняет оттенки красного цвета от 10 шаг сколько 20 да и здесь э, цикл обратный то есть не от минимального до максимального а от максимального до минимального обратите внимание поэтому используем не for to а for down to кстати, обратите внимание, вот эти операторы begin, for, они не, не закрываются точкой запятой в конце. Ну давайте запустим эту программу и посмотрим. Да, пожалуйста, вот вы видите, у нас происходит вот такая раскраска этого. То есть увеличивается радиус и все время меняется оттенок от темно-красного до таких вот алых цветов. Можно в принципе, я вот э, забыл посмотреть, ну где-то я по-моему загружал. Да, вот она. Вот RGB палитра, то есть вот, пожалуйста, у нас красные цвета, вот видите 200, 0,0. вот они, вот этот оттенок ярко-красный, там где он потемнее, вот 00. если мы видим, вот где-то вот здесь, вот видите, он все в темные цвета уходит, вот по линии 00, то есть когда green и blue, то есть две последних цифры 0, 0, а, значит вот по этой, мы двигаемся по этой линии, вот отсюда сюда, вот ко все более темным. И можем поработать, например, мы можем здесь задать нотацию. Давайте мы закроем эту программу. Ну, например, вот напишем, будем менять и, э, значит, green составляющую и на и. И, оп, это у нас русская клавиатура. И, соответственно, например... И блюз составляющую. И давайте запустим, посмотрим. О, вот такое у нас шикарное цветное облачко получилось. И, ну, прям радуга. Глаз радуется. Ну вот, вы посмотрели, как можно использовать значит операторы цикла. В данном случае это обратный цикл, напомню еще раз, в отличие от первой программы. Давайте мы закроем эту программу и можем посмотреть для примера цикла еще одну программу, например, по массиву. Дело в том, что мы здесь вводим только целые переменные. Давайте посмотрим, например, программку массив. И вот вы здесь, вы видите, опять-таки мы вводим, что вот у нас заголовок теперь и вот у нас тело программы от begin до end. Первого begin до последнего end. Если мы запустим эту программу мы увидим что эта программа вы видите мы вводим какой-то массив мы видите что у нас здесь переменные целые какие но они структурированы каким образом они образуют массив давайте мы что делает эта программа она ищет максимальное значение давайте мы заполним ее вы видите она введите первый элемент ну давайте введем в окно ввода 1 Enter 2, Enter 3, Enter. Там 45, Enter. 89, Enter. 12, Enter. 32, Enter. 111, Enter. 135, Enter. И, допустим, 0, Enter. И что она показывает? Максимум 135. Все верно. Вот, пожалуйста, программа, которая у нас вводит, значит, использует какой тип переменных, массив целых чисел. И использует при этом она у нас что? Циклы от 1 до n. В данном случае n мы задали как 10. Ну что ж, до следующей встречи.